Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посмотрим дом на участке 4 сотки земли, который стоит 3 миллиона 800 тысяч 3 800 рублей. Сейчас мы посмотрим участок, а потом пойдем посмотрим дом. Так, мы входим на участок. Здесь профнастилом отмежовано Дом располагается посредине участка. Есть ворота, которые распашные для заезда внутрь. Здесь, кстати, у этого коттеджного поселка вода центральная, свет центральный и канализация центральная. Самое важное такой интересный момент. Пойдемте посмотрим участок. Въезд в ворота, вот они, и мы выходим. Туда вдоль дома и обходим на задний двор. Задний двор небольшой. Входим в дом. Здесь планировка получается. Сразу попадаем в прихожая. С этой стороны санузел. В санузле 4 квадратных метра. Выводы под воду. Электроразводка по всему дому штукатурка, утеплитель на потолке проложен в три слоя, минеральной вата на полу уложена уже стяжка ровная механическим способом. С этой стороны комнат кухня, ух ты, птицы, кухня 14 квадратных метров, будет установлен двухконтурный газовый котел, вода уже еще раз повторюсь, в дом заведена, электричество заведено в дом. Здесь проход в зону гостиной, в гостиной. Где-то порядка 20 квадратных метров. Такая вот. Она в принципе тяжко механическим способом сделана. Очень хорошая, ровная. Никаких этих самых перекосов нет. И выход опять же из гостиной в зону кухни. Можно отсечь. И будет еще одна дополнительная комната. Если надо будет. И в доме есть три спальни. Две спальни выходят на лицевую сторону дома. Здесь вот 15 квадратных метров. Она такая немножко вытянутая, широкая. Здесь порядка, если вдоль окна, где-то порядка 4,5 метров ширина и 3 метров в длину. Дальше по коридору мы проходим с этой стороны. Еще одна спальня в этой спальне. Свой собственный такой выемка под нишу. Можно установить кровать, можно... Здесь установить шкаф, гардеробную сделать, отсечь. Здесь останется, в принципе, достаточно много места. И еще одна спальня прямо. Здесь порядка 18 квадратных метров. Она очень длинная. Вот вдоль стены. И такая прямоугольной формы. Еще раз напомню, такой дом стоит 3 миллиона 800 тысяч рублей.